Разговаривают две одинокие пенсионерки, и одна другой спрашивает, «Петровна, пенсию дали? Ага, хрен дали! А я, дура, вчера деньгами взяла».